Меня зовут Юля. Занимаюсь изготовлением тортиков на заказ. Я поехала в Россию работать. Пришлось все бросить. Обещали очень хорошо платить. Все, что зарабатывать, большая часть выходила на жилье. Ребенок в школу ходил, и надо было и на питание платить. Работала с утра до ночи. Мне обещали, что на праздник я получу в 2-3 раза больше. Не хотели платить, и все потом, потом, подождите, еще поработайте. Мне никто не отдавал обещанные мне денег. А с пандемией надо было в срочном порядке уже уезжать, потому что закрывались границы. То У них все были документы. Говорю, сейчас с полицией приду, они уже отдавали это все. Но дала денежку, собрались и все кинули. Остались мы ни с чем. После приезда в Беларусь узнала, знакомых, что вот можно обратиться в МОМ. Мне предложили приехать в реабилитационный центр с дочкой. Мы там жили, ходили на обследование медицинское. Немаловажно, вот эта помощь психолога была мне и моему ребенку. И узнав о том, что вот у меня есть мечта, и желание работать, зарабатывать больше, они мне помогли вот в приобретении, например, вот этого миксера, чтобы я работала сама на себя. Мом и вот клуб деловых женщин. Я им очень благодарна, потому что мои мечты исполняются, и это благодаря им. С помощью Мом мне открылись огромные возможности пойти в каком-то новом направлении. Благодаря вот пищевому принтеру, который вот они мне приобрели. Больше каких-то у меня и возможностей по декорированию тортиков получается сейчас. Прежде чем, наверное, поехать куда-то, грамотнее проверять ту организацию, в которую вы будете ехать, как у них идет оплата, ваши условия труда. есть если какие-то проблемы, есть номер 113, горячие линии, бесплатные, полностью анонимные. Можно позвонить, все проконсультироваться, вам всем помогут. Хочу развивать свой бизнес, делать приятно, это, это моя профессия, это всегда праздник. Хочу просто работать, быть независимой от всех, чтобы не было такого больше обмана в моей жизни. Очень благодарна, что я смогла сейчас работать сама на себя. Думаю, в городе своем достаточно известная. Хочу быть, по крайней мере, чтобы было больше заказов и приносить людям радость.